Друзья, всем добрый вечер. Вы зашли на канал Покерный Маг. И сегодня будет у нас пошаговая инструкция, как загрузить мобильный клиент Stars на ваш телефон, Android или планшет. Дело в том, что сейчас лично я взял свой телефон, поставил запись, удалил прежнее приложение и все сделал заново, как будто у меня его не было. Поэтому данное видео заняло 15 минут, я считаю, что довольно-таки много, но тем не менее его стоит посмотреть, если вы хотите установить данный клиент. И думаю, что давайте отправимся смотреть, как все это можно сделать. Друзья, сегодня здравствуйте. Это видео будет, наверное, пошаговая инструкция, наглядное пособие, как установить PokerStars на Android. Дело в том, что мне приходит сообщение, что... Не получилось скачать. PokerStar сключит. Ну, что-то такое опять получается, что не получается установить на телефон, на Android то приложение, которое я выставил в своем видео. Так, спасибо, конечно, что пишите вопросы. У меня появляются мысли, как что сделать, как вам попробовать это все объяснить, рассказать на пальцах, показать, но решил сделать.. Наглядное видео, в принципе, как делаю я. И сейчас давайте попробуем, продемонстрирую, что получится. Дело в том, что вот у меня стоит вверху, как вы видите, PokerStars. Сейчас мы нажмем. Оно у меня сегодня спрашивало обновление. Нажимаю на PokerStars. Я его не устанавливал. Сейчас посмотрим, что будет. Идет загрузка. Я так думаю, что если у вас не устанавливается на телефон, я думаю, что какие-то настройки блокируют сам телефон, и, может быть, опять же, вам не разрешают в вашем регионе устанавливать этот загрузчик. Ну, не знаю, по крайней мере, сейчас вот я попробую поставить заново. Как видите, что-то у меня почему-то тоже немножко долго идет загрузка. Так войти с помощью сейчас мы приложим пальчик так вот у нас вот мы зашли хотя почему-то у нас обновление не спросило. так друзья давайте сейчас покажу как скачать и заново мы сейчас установим как видите у меня покерстас на телефоне работает здесь есть Кэш игры, Sitting Go, но это все вы найдете. Здесь, конечно, очень удобно, в том плане, что здесь есть и казино. Так, мне тут пишет закрыть приложение или подождать. Не отвечает, но я так думаю, это, скорее всего, у меня интернет нагружен, потому что домочадцы сидят тоже в интернете, и поэтому немножечко происходит долго. Но я нажимаю подождать. В принципе, и вам советую, если у вас такая же ситуация. Так, давайте сейчас мы выйдем отсюда приложение и делаем заново берем так где ну вот она я пальцем навел сейчас, сейчас мы его удаляем так удалить вот мне спрашивают удалить приложение нажимаю окей сейчас все сделаем заново покажу как что и надо делать так заходим э, на канал покерный маг сейчас я открою свой канал Так, мой канал заходим. Заходим в видео. И буквально, вот у меня на, на данный момент второе сверху. Покерстанс на Android. Открываем его. Ждем, пока откроется. Так, дальше. Дальше жмем... А, вот здесь справа вверху. Вот тут вот галочка такая. Нажимаем галочку. Она раскроется. Так, часть вторая. Poker Stars, часть первая. Покер Старс можно сказать на телефоне. Здесь, да? Так, жмем Poker Stars. Можно играть на телефоне, часть первую. Ссылку. Ссылочку жмем. Вверху также нажимаем галочку для раскрытия. И здесь можем скачать. Идем вниз, где написано, друзья можно сразу скачать по ссылке нажимаем ссылку так я всем сердцем хочу вам помочь чтобы у вас работало данное предложение так внизу вот здесь сохраните скачать с яндекс диска давайте сюда нажимаем ниже внизу так еще раз ага. открыть да ну-ка есть посередине так вот, вот открыть открыть приложение открыть браузеры ну давайте откроем в браузере я нажму я думаю и так и так можно и вот сегодня у нас так сегодня вот мы видим Poker stars а пока 14 так сегодня а нет это написано 14 ноября а вот сегодня да, вверху последние файлы так что у нас здесь список от не то так откроем приложение ладно попробуем открыть приложение приложении. Так, вот у нас вроде пошла загрузка. Так, это тоже немножко не то. Надо открыть, открыть браузер. Так, наверное, вот здесь вверху скачать. У нас пишут для скачивания файла браузера Chrome требует доступ к хранилищу. Я вверху нажал вот этот вот скачку, как вы видите, галочку такую, И теперь вот внизу сейчас мы жмем продолжить. Так. так это не туда идем обратно так что у нас здесь поделиться ссылкой но поделиться ссылкой не надо покер старс способ подправки так это не тон. Так, как я тут скачал, я уже сам забыл так открыть открыть приложение ладно откроем приложение Яндекс. так ну, у нас вот здесь покер stars а пока верху нажимаем и наконец-то пошла загрузка не сразу тоже Ждем, друзья, когда у вас загрузится. Так, вот она скачалась, как мы видим, вверху у нас уже а, PokerStars написано. И у меня написано, в целях безопасности ваш телефон блокирует установку приложения из неизвестных источников. То есть, еще говорится, что мой телефон блокирует установку. Значит, берем в настройках, возможно, у вас то же самое блокирует ваш телефон. Заходим в настройки. И здесь жмем вверху. Тут одно, в принципе, такое вот. разрешить установку приложения. Жмем вверху вот эту вот галочку, так сказать, кружочком Он переходит вправо. И потом возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Нажимаем, чтобы возврат сделать я нажал вот этот уголочек. И жмем друзья установить. Нажимаем установить. И у нас пошла установка. Так, готово. Нажимаем открыть. Открыть. И у нас пошла загрузка. Обновление можно загрузить здесь. Нажимаете вот эту зелененькую Poker Stars. Опять пошла загрузка. Ждем. Ну это опять зависит все от интернета. От скорости вашего интернета будет загружаться данный файл. Так, внизу у меня немножко так плохо написано под ним. Ну, написано загрузка почти завершена. Я думаю, что сейчас загрузится новое обновление, которое, в принципе, мне сегодня с утра предлагали установить. Я не знаю, почему оно. Опа, она. При загрузке обновления возникла проблема вратить служб поддержки. Вот это, друзья, наверное, у вас и выходило. Так, окей. Так, сейчас мы выходим. Попробуем выйти обратно. Посмотрим, что у нас там вообще произошло. Так. Опять нажмем обновление. Сейчас посмотрим, что у нас. Это уже второй раз я обновляю, но, наверное, опять и выйдет. Скорее всего, какую-то обнову. Так, ладно. Сейчас я попробую перезагрузить, и потом мы продолжим. Так, друзья, вот я сейчас второй раз зажался, пока у меня загрузится, опять же, приложение. Вот это вот обновление. И вот у меня написано, приложение установлено, открыть. Давайте еще раз попробуем открыть. я вот так вспоминаю У меня вроде когда я устанавливал в, в тот раз у меня тоже было что обратитесь что-то службу поддержки. потом я переустановил и все пошло заново заново переустановил и все пошло нормально сейчас посмотрим как в этот раз в принципе вот сейчас уже сердечко такое появилось что она замерцала создать учетную запись но вроде мы вошли друзья может быть вы на первом этапе сразу решили что у вас не идет попробуйте повторить процедуру, как сейчас сделал я. Но ну, у меня учетная запись создана, я просто нажимаю вход. И, пожалуйста, сейчас я нажму на паузу, войду под своим паролем логина. Друзья, но ну, я вот ввел логин и пароль. Сейчас, при вас нажимаю вход, чтобы все вы это видели подробно. Нажимаю вход, у меня учетная запись создана. Если у вас нет, то надо будет создать. Но я вам рекомендую, прежде чем создать запись Посмотрите мое видео вообще, С чего начать играть в покер Там желательно вам сделать привязку к сайту Чтобы вам шли дополнительные Вознаграждения И бонусы Вплоть до денежных наград Опять у меня, видите, ну это уже на прошло Уже пошла загрузка самого приложения Но тем не менее у меня, видите, опять написано Приложение Poker Stars не отвечает Закрыть его, нет, мы ждем подождать Это у меня нагружен интернет Нажимаю подождать. Так, сейчас я э, вход с биометрическими данными. Это нужно ваш отсканировать ну, указательный палец. Сейчас это я сделаю. Так, все, у меня показывает, что активировано. И, друзья, пожалуйста, у... У меня, по крайней мере, приложение устанавливается. Я так думаю, что у вас должно установиться также, если вы выполняете все пошаговые вот эти действия, которые, в принципе, выполнены у меня. Так, что мы сейчас еще сразу посмотрим? Что здесь есть? Ну вот интересный вопрос, это вот казино. Некоторые людей волнует, что если казино э, нет на компьютере, то, в принципе, есть казино на телефоне. Вот как мы видим, внизу в левом углу есть покер, казино. Сейчас нажмем. Посмотрим. Так, ну вот такие значки. Единственное, что мне что не нравится, они не выходят как картинкой. Поэтому играть в них можно. На них нажали. Ну, например, давайте попробуем. Вот я сейчас нажму. открывается приложение одно из приложений казино их на самом деле много там слот аппараты разные blackjack jackpot и там ну огромный выбор если кому нравится играть в казино то можете зайти на телефоне так немножко темновой фон но это опять же идет загрузка вверху мы видим такой вот значочек, что это работает так но ну я наверное, сейчас выйду здесь можно нажать уйти вот покинуть игру это единство, А вы единство что вы открываете одно приложение в казино нельзя открыть несколько столов как в покере вы открываете только одну так я нажимаю покинуть игру и она должно сейчас выйти так наверное, не поражалось у меня так перейти в обе мне надо сначала покинуть игру. Так, еще раз, так а в лобби. А, вот оно, в лобби, главное, переходим. Так, ну что, друзья, пробуйте. Вот такое вот видео на данный момент. Специально для вас я выпускаю. Поэтому, если опять какие вопросы, друзья, пишите, не стесняйтесь, обращайтесь. Я буду а, разбираться. Если получится, дам подробный ответ в комментариях. Если нет, то буду делать видео. Пускай она будет, я думаю, не совсем качественная, я думаю, что будет доступным и полезным для многих. Поэтому, друзья, очень рад, если вам помог. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А мы увидимся в следующем видео. Всего доброго, пока.